Рецепт приготовления средиземноморского рыбного блюда. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Перебрать базилик, тщательно промыть и высушить, каперсы и оливки. На томатах делаем крестообразные надрезы, обдаем их кипятком. Очищаем рыбу от чешуи, потрошим и тщательно промываем внутри. Подписавшимся, больше вкусностей. Вот что нам понадобится. Свежие рыбы Дорады 2 штуки, каперсов 50 грамм, черных оливок без косточек 100 грамм, толченых белых сухарей 50 грамм, оливкового масла 1 столовая ложка, помидора 3 штуки, веточки базилика 3 штуки, соль, перец 1 штука, по вкусу, количество порций 4 не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем добра, заходите еще.